На клубнике всех приветствуем. На отправке у нас а, мотобуксировщик «Железная собака» с мощностью двигателя 20 лошадиных сил. Двигатель профессиональной версии зонкшен GB ГБ460. А, бук здесь представлен с ручным запуском и катушкой на освещение 9 А. Это 108 Вт. Фара присутствует в базе на 36 Вт. По желанию клиенту дополнительно были установлены ручки с подогревом. Также этот буксировщик имеет у нас реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Рычаг переключения реверса мы выводим на рулевую колонку, чтобы не бегать из саней, переключать и не бегать также по сугробам. Все можно производить включение скорости на санях-волокушах. Здесь букс представлен на катках мягкая независимая подвеска и дополнительно были заказаны на стане полтора метровые для управления буксами. Рядом с ним э, стоит буксировщик железная собака шириной гусеницы также 600 мм и с мощностью мотора 20 лошадиных сил двигатель ланчин с катушкой на освещение 5 А фара также в базе на 36 Вт фара светодиодная, яркая а, на этом буксировщике также присутствует а, реверс редуктор для передвижения вперед и назад Подвеска здесь представлена катковая, мягкая, независимая. Поедет он у нас в Кировскую область к нашему одноклубнику Шегапову Дамиру. Дамир является начинающим блогером, будет на данном буксировочке ездить на охоту, на рыбалку и обещает нам прислать красивые видео со своих поездок.